С вечера воскресенья 33-летний актер находится в больнице имени Пирогова. В ночь с воскресенья на понедельник сразу несколько телеграм-каналов сообщили о госпитализации Павла Прилучного. Писали, что у актера перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы. Ближайшие две недели Прилучный проведет в платной травматологии одной из столичных клиник имени Пирогова. Что случилось, неизвестно. По некоторым данным Прилучный неудачно упал на асфальт и ударился головой. Известно, что на днях он вернулся из Калиниграда. Других подробностей пока нет. Поклонники актера очень обеспокоены его состоянием и ждут комментариев. Сам Павел пока на связь не выходил. В его инстаграме появилось лишь видео с видом на ночную Москву и комментарием «Красота».